Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания, которая дает честную гарантию. Компания, которая осуществляет быструю доставку и компания, которая заботится о всех наших клиентах. 100 тысяч запчастей ждут вас на наших складах в Москве, Питере, в Минске и Крыму. Поэтому звоните, пишите нам и заказывайте. И прямо сейчас маленький бензиновый двигатель Mitsubishi 4A90. Двигатели семейства 4A9 были созданы инженерами Mitsubishi Motors в 2004 году, а производились на заводе Daimler Крайсер в Германии. Соответственно, они ставились на автомобиле Mitsubishi Colt и Smart Fofo. Позже этот двигатель продали нескольким китайским компаниям, и, например, двигатель 1.5 ставился на зоте Z. 300, которую производили в Беларуси. Это первый четырехцилиндровый двигатель Mitsubishi с алюминиевым блоком. В ГБЦ помещены 16 клапанов, два распредвала на впускном Фазовращатель системы Мивик, привод ГРМ осуществляется роликовой цепью. В семейство 4А9 входят четверки объемом 1.3, 1.5 и 1.6 литра. Также были созданы трехцилиндровые двигатели 3А9 объемом от 1.0 до 1.2. У всех этих версий одинаковый диаметр цилиндров. 75 миллиметров mm. отличается только ход поршня. Мы разбираем младшую четверку 4 а 90 объемом 1,3 литра 2005 года выпуска, снятая с Mitsubishi Colt 6. Кстати, этот же двигатель в каталогах Smart или Mercedes обозначается M135 930. Двигатель получился довольно компромиссным. Есть у него особенности, которые приводят к капитальному ремонту. Хотя немало этих двигателей прошло 300 тысяч километров. Многих владельцев автомобилей с двигателями 4 а 90 могут беспокоить постоянные цоклающие звуки стуки. Их источником может быть разболтанный экран выпускного коллектора, также прогоревшая прокладка выпускного коллектора, а также прогоревшая прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой. Нередко источником посторонних звуков может быть муфта мивик и даже детонация. Но об этом чуть позже. Посторонние шумы и вибрации могут возникать от помпы и кондиционера. В них разбиваются подшипники. Вызываемые ими вибрации и звуки обычно меняются при изменении нагрузки на приводной ремень. Так как двигатель 4A90 был разработан еще и для нужд Mercedes, к нему используются дополнительные допуски по маслу, а именно не ниже 229.1. Также ему очень хорошо подходит синтетика Mobil 0V40 5V40, которые заливаются с завода. Также можно использовать масло высокого класса с допусками 229.3 и 229.5. Масло нужно менять. Каждые семь-восемь тысяч километров ходят слухи, что в Японии в этот двигатель с завода заливают масло с вязкостью 0W20. Ну, а если масло двигателю не понравится, то вы очень быстро об этом узнаете по жору масла и по детонации. Но об этом чуть подробнее дальше. Блок двигателя 4 А 90 может начать барахлить. Это проявляется в рывках при разгоне, схожими симптомами по отказу бензонасоса. Также могут плавать обороты, двигатель теряет тягу. Одновременно с этим загорается чек engine и индикатор перегрева двигателя. Затем неполадки могут исчезать, но обязательно возникают вновь и проблема в электронном блоке управления. Его надо заменить, а при замене его надо перешивать к вашему иммобилайзеру. Ну что, начинаем нашу разборочку. С дроссельной заслонкой случаются классические неисправности. Двигатель может не реагировать на педаль акселератора, обороты могут жить своей жизнью. Также двигатель может просто не заводиться. Обычно на проблемы в дроссельной заслонке указывают соответствующие ошибки. Обычно помогает чистка. После снятия и установки ее необходимо адаптировать. А вот если двигатель потерял в мощности и обороты не поднимаются выше 3000, то надо ехать и перепрошивать дроссельную заслонку к дилеру. Кстати, производитель признал эту проблему. Загрязненные форсунки приводят к вибрации на холостых, замедленному снижению оборотов и медленному выравниванию холостого хода. Двигателю 4A90 достались форсунки Siemens Deco, которые ставятся на некоторые новые ВАЗ. Катушки зажигания могут простреливать на ГБЦ через рассохшиеся уплотнительные резинки. Тогда мы получаем пропуски зажигания, на которые указывают соответствующие ошибки. Также мы получаем провалы в наборе оборотов. Для повышения КПД Инженеры Mitsubishi сделали двигатель горячим, то есть термостазис открывается при температуре 95 градусов. Но при езде в жаркую погоду или интенсивной езде двигатель может нагреться и до 110 градусов. В таких условиях деградирует масло, деградируют маслосъемные колпачки и возникают условия для детонации. При пробеге в 100 тысяч километров клапан ВКГ теряет герметичность. Это отражается на работе двигателя, то есть возникают подсосы воздуха и плавают обороты. Клапан ВКГ должен продуваться в одном направлении от клапанной крышки к впускному коллектору. Шкив коленвал на двигателе 1.3 литой, а на двигателе 1.5 демпферный, но размеры у них одинаковые. В свечные колодца может попадать масло через задубевшие сальники в клапанной крышке. По заводу сальники отдельно не продаются. Чтобы решить эту проблему, надо покупать новую клапанную крышку по цене 150 долларов. Вариант купить БУ в Автостронге, либо некоторые умельцы меняют эти сальники на сальники подходящего размера, то есть заколхаживают. В головке блока два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют, тепловые зазоры. Надо проверять каждые 100 тысяч километров и по необходимости их регулировать. Мало того, что здесь надо подобрать правильные толкатели стаканчики, так еще разобрать почти всю ГБЦ. По состоянию двигатель нас радует: кулачки в отличном состоянии и никаких лаковых отложений. Еще один источник шума на данном моторе – муфта фазовращателя MIVIC. Она гремит первое время на холодную после запуска двигателя. Также может барахлить клапан, управляющий этой муфтой. При его неисправности наблюдается бессистемное дергание, плавающие обороты и потеря в мощности. Если отключить эту электронную фишку, то эти симптомы могут пропадать. Еще при неисправном клапане двигатель теряет в мощности. Загорается чек-энжен, который указывает на неполадки в клапане системы MIVIC. Двигатель 4A90 практически не замечен с такой проблемой, как растяжение цепи. Если ее и надо менять, то это происходит при пробеге в 200 тысяч километров. быть у нас замечаний нет. Хороший мотор был. А теперь настало время рассказать вам про распространенную проблему двигателя 4A90. Это детонация. Детонация обычно проявляется в жару при езде на прогретом двигателе, либо же езде на низкосортном бензине под нагрузкой. При детонации двигатель вибрирует. В пределах оборотов от 2 до трех тысяч эти симптомы могут пропадать при включении печки салона на максимум. Эта детонация проявляется при кратковременном залегании поршневых колец, когда масло попадает в камеру сгорания. Горение масла увеличивает температуру в ней. Если у вас детонация на таком двигателе, то советуем вам проверить компрессию дважды на относительно теплом двигателе и на горячем после нескольких интенсивных стартов. Не исключено, что компрессия в одном из цилиндров будет низкой. Можно попробовать сделать раскоксовку специальными средствами. Если не поможет, то детонация будет продолжаться и тогда придется менять поршневые кольца. После удачной раскоксовки и капиталки следует использовать в этом моторе только синтетическое моторное масло, которое рекомендовано производителем. Обычно с блоком этих двигателей ничего не случается. Блок у нас алюминиевый, гильзы чугунные, хон присутствует без побежалости, но на донышках поршней мы видим масляный нагар. Видать, моторчик подкидывал масло в камеры сгорания. Проблема залегания поршневых колец присуща двигателям объемом 1.3 и 1.5 литра. Это не столько из-за инженерных просчетов, сколько из-за неспособности двигателя работать на некачественном масле и некачественном топливе. Стоит только этим миниатюрным поршням перегреться, как масло сразу же начинает забивать канавки компрессионных колец и засорять маслосъемное кольцо. По итогу двигатель начинает расходовать масло вплоть до 1 литра на тысячу километров. С таким масляным аппетитом он может проехать не одну тысячу километров, но потом может прогореть клапан, разрушиться поршень и также повредиться сам блок. И чтобы избежать поломки, чаще всего приходится менять поршневые кольца. Эта беда не обошла и наш двигатель. Мы видим нагар на тонюсеньком жировом поясе и соответственно все кольца залегли. Ширенный вкладыш у нас в отличном состоянии, почти без пробега. По коленвалу визуально у нас никаких вопросов нет. Обратим внимание на его прогрессивную конструкцию. Противовесы здесь одинарные, не парные. И Еще обратим внимание, что в блоке нет масляных форсунок, которые охлаждают поршни. Вот такой мотор мы сегодня разобрали. В вариантах 1.3 он стоял на Mitsubishi Colt и Smarty 4. -4 а в варианте с объемом 1.5 он ставился на Mitsubishi Lancer. Разборка закончена и мы очень не рекомендуем экономить на мастерном сервисе данного мотора. Обязательно подпишитесь на наш канал, обязательно поставьте лайк, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас качественные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания автостронг